Продолжаем испытание батарейки на короткое замыкание. Вот я вчера снял КЗ и за сегодняшний день оторвал этот электрод отсюда вот, и на сегодняшний день э, напряжение восстановилось. Я бы сказал, что даже больше страдает не алюминий, а вот в мете, в одном месте вот э, почему-то стал он хрупким. Вроде бы как бы окисление не продолжается, но вот я вижу, что я немножко по ее разберу, поштал и происходит отрыв электрода. Ну, не знаю. Во всяком случае коррозии не видно. Теперь посмотрим как она пострадала пострадал ли фольга. но я не наблюдаю особого, особой коррозии вот в этом месте где попадала снизу вода на батарейку происходило. Э, она выделялась в виде такой пенистой жидкости. Когда она попадала, то фольга сразу разрушается. Ну, в таком виде она сейчас находится. Вот видно такие а, такое образование в виде снега. Кристаллы белые выступают на поверхности алюминия. В общем, коррозии нет, что очень радует.